В этом видео я хочу поговорить про ключевой фактор, один из ключевых факторов раскрутки бизнеса ⁇ это истории, продающие истории или легенды. У каждого, вот если обратить внимание, у каждого успешного бизнеса есть легенда. Например, рассмотреть вот историю Apple, фирму Apple. То есть легенда, что они зародилась фирма в гараже. То есть первые компьютеры собирались в гараже, потом пошло развитие, поиск инвесторов и так далее. Не обязательно это для бизнеса, это может быть и для персонального человека, например, для раскрутки вашего персонального бренда. Тоже, например, в Сталлоне. Если рассматривать, он, опять же, придумал сценарий. Вот история, как, как его становление, например, фильма «Рокки». Придумал сценарий, но он его не продавал, он упорно соглашался только на то, что он будет главным исполнителем этого героя. Но, опять же, если посмотреть сценарий роки, он точно так же выстраивает стандартную историю. Если, В общем-то, есть шесть ключевых типов историй. Одна из них, например, история Золушки. Точно так же вот, у меня, например, если рассматривать, есть история, которую я обычно рассказываю. Это как я когда-то занимался программным обеспечением, разрабатывал программы, ремонтировал компьютеры. Потихоньку что-то получалось, что-то не получалось, но больших денег не было. А реальная реальный вот э, точка сдвига произошла, когда я купил дорогой тренинг. Причем тренинг был относительно небольшой. То есть это буквально неделя, неделя кастов по вечер, вечерам, да, 7 кастов по часу. За сравнительно большие деньги тогда для меня это были большие деньги то есть тогда это стоило 50 тысяч российских рублей это примерно было по курсу 1700 долларов для меня тогда это были большие деньги но История вот так в чем, в чем сдвиг, что после того, как я заплатил эти деньги, для меня этот порог сразу поменялся. Теперь это небольшие деньги. Теперь я могу путешествовать. Я зарабатываю достаточно денег на консультирование, на помощи бизнесам, выстраивание бизнеса, выстраивание интернет-продаж, выстраивание каких-то ключевых продающих фишек. И люди мне за это платят, потому что я помогаю им достичь результатов. Точно так же и у вас должна быть история. Должна быть какая-то история, которая описывает успех вашего бизнеса. Это не обязательно ваша личная история, даже кого-то из вашего бизнеса, но это какая-то ключевая фигура может быть или сторонняя фигура, которая вот лицо компании. Вот часто вот рассматривать, например, журналы какие-то. У них есть лицо журнала, лицо фирмы, то есть человек, который ассоциируются с этой фирмой, на которого завязана история. Используйте эти техники. Если хотите больше, больше продающих фишек, внизу есть форма подписки, вводите ваше имя и email, и я буду присылать вам множество полезных и информативных видеороликов, статей по продажам, как в интернет, так и в общем для развития бизнеса. Удачи вам!